Привет, друзья! С вами на связи Александр Потапов. И я записываю это видео для своих партнеров, которые сотрудничают с компанией TLC. Как сделать выполнить программу 10.5.2. Вот когда у вас есть в течение одного месяца 5 клиентов, да, которые привели продукцию на 40 CV, и есть два новых дистрибьютора которые вы подписали с регистрацией и какой-то продукт на 40 баллов, 2 человека. 10, 5, 2. Когда вы подписали 5 клиентов и 2 новых партнера, у вас появляется здесь на главной странице э, вот J5 December, да, видите, вот появляется это. Например, мы в декабре сейчас. Нажимаем на December. И здесь нужно подтвердить. Я, Катерина Александровна, торжественно ну, это перевод торжественных Подтверждаю, да, что я получил и раздал 10 пробников. Чтобы получить бонус, смотрите, за 5 клиентов вы получаете 5 раз по 20. В этом месяце за программу J5 вам компания выплачивает 75 долларов. Плюс 50 долларов за быстрый старт два раза по 20 долларов за то, что вы подписали два новых дистрибьютора по 40 баллов и 50 долларов за то, что вы выполните программу 1052 10 пробников 5 клиентов и два новых партнера и вот мы здесь как бы расписываемся подтверждаем что мы раздали 10 пробников тогда вам придет еще 50 долларов в дополнительный бонус давайте вот посмотрим подтверждаю все, вы выполнили программу 10.5.2. То есть, после того, как вы только выполняете программу 5 клиентов и 2 партнера, у вас здесь на синей полосе появляется December sample. Вот видите, здесь и в ноябре было так. И вам нужно нажать кнопочку. Видите, у меня уже в декабре подтверждено. То есть, мне сейчас придет в бэк офис 50 долларов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. И нажмите на колокольчик, чтобы вы не пропустили ни одного полезного и интересного видео с моего YouTube канала.